Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о террористическом акте в Беслане. Захват заложников в школе номер один города Беслана, Северная Осетия, Россия. Совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года, во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Террористы приехали к школе 1 сентября. Возле школы было много народа. Пришли не только дети, но и их родители, родственники и учителя. Вооруженные люди загнали всех в школу и собрали в спортивном зале, который они потом заминировали. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 человек-заложников, преимущественно детей их родителей и сотрудников школы. На третий день в школьном спортзале произошли взрывы. После первых взрывов заложники начали выбегать из школы и был предпринят штурм. Во время перестрелки было убито 27 террористов. Четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября. Хотя большинство заложников были освобождены в ходе штурма. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников. Из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека и не менее 783 получили ранения разной степени тяжести. Рассказ о 13-летнем мальчике, Саше который был среди заложников. Поскольку дети сидели там полураздетые в этом спортивном зале, в этой школе террористы заметили крестик на шее этого мальчика. И вот один из боевиков подошел. Дулом автомата вдавил крестик в тело ребенка и потребовал. Прославил Лаха. Саша был из православной верующей семьи. Из-за стресса и шока он на тот момент не мог вспомнить ни одной молитвы. Единственное, что ему пришло в голову на тот момент, это фраза. «Христос воскресе!» Саша выкрикнула эту фразу в лицо бандиту. «Христос воскресе!» Вслед за этим должен был последовать выстрел, но последовал не выстрел, а взрыв. После взрыва начался штурм школы. Была проломлена стена, и Саша выпрыгнул первым из детей, и вслед за ним побежали десятки других детей. Тем самым спасшись из рук террористов. Потрясению взрослых людей не было предела. Когда из пролома в стене спортзала выскочил окровавленный мальчик, а за ним вдруг повалили девочки в разодранных и окровавленных платьях малышей в трусиках все в крови своей и чужой. Там, откуда бежали дети, были взрывы. Над кварталом уже свистели первые пули. Сашу подхватили на руки. В переулке дежурила скорая помощь, и он стал первым раненым этого кошмарного дня. Дети выбегали один за другим, мужчины бежали к своим автомобилям, чтобы вести детей в больнице. А Саша лежал лицом вниз на носилках и еле слышно рассказывал врачам, что с ним произошло. Боевики с утра над нами стали издеваться. Воды не было и нас заставляли пить мочу. Мы все раздетые сидели и террорист увидел у меня крестик на шее. О другом чуде рассказала Жанна. Когда боевики снимали с людей золото, я спрятала с семилетней дочери Дианы золотой крестик. Вплела ей иглу в косу. И все время молилась, просила у Бога милости для дочери. Бог услышал мои молитвы. Из нашей семьи при теракте не погиб никто. Другие дети испугались, а она побежала. Я бежала следом за ней. Мать верит, что Диану, и ее спас только Бог этим маленьким святым крестиком. Один мальчик в горящей школе бросился на свою сестру, чтобы защитить своим телом ее от пуль. Одна бандитская пуля попала прямо в него. Но Господь явил чудо. Пуля прошла на вылет через ребенка, и он остался жив. На этом на сегодня все. Бог всегда слышит молитвы. Особенно детские. В следующий раз я расскажу вам о чудесах Куличанского храма. Вставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом. А также присылайте истории явления Бога и Богородицы, о которых вы знаете. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк.